Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор посылочек с Экспресс. Вот так они выглядели упакованные, все четыре штучки были прикреплены, 4 посылки. Начнем, давайте, наверное, с лампы. Лампа для сушки ногтей. Вот так она выглядит, солнышко. Вот, вот такая она маленькая. Стоила она 122 рубля, Здесь уже USB-провод, он не отсоединяется. Работает она вот, ну, от розеточки, от телефонной, от вашей. Здесь маленькие ножки. И вот так вы ее ставите и сушите ноготочки. В принципе, 4 пальца влезают, но ноги можно сделать, тоже как-то приловчиться. Я пробовала пока руки. Давайте посмотрим. Вот я подготовила лампу. Сейчас буду наносить базу. подготовил ноготь. Посмотрим, как она сушит. Конечно, такой малышкой сушить не очень удобно. Но печет. Печет, в принципе. Будем смотреть по факту, по результату. Нанесла ток. И вот все, просушиваю последний слой. Все. Я каждый слой держал где-то секунду по три. А вот последний стопом уже минуты-две, наверное, точно, потому что вытаскивал, трогал, он был немножко липковатый. Но сейчас засох. В принципе, сушит. Вот на самый экстренный случай подойдет. Вторая посылочка – это чехол. Чехол на телефон, на пятый iPhone 5С. А стоил он 53 рубля. Вот так выглядит чехол. Пришел он в пупырке. И сверху лежал поролончик и инструкция по тому, как его собирать. Это на 5С телефончик и стоил он, по-моему, 63 рубля. Одеваем. Смотрим, чтобы вот камера была у нас четко. Так, это у нас низ. Защелкиваем. Здесь защелки такие внизу. Оп. И вверх. Тоже защелки. Так. Защелкивайся. Давай. Вот с одной стороны. И с другой до щелчка. И вот так выглядит чехольчик. Он такой, как будто матовый. Знаете, очень приятный на ощупь. Золотистые. Вот эти каемчики Смотрится вообще классно. Так смотрится спереди. Третья посылочка это вот такой вот карандаш для бровей. Вот так он выглядит в коробочке. Это нашумевшие карандашики, вот с тремя такими, как бы, заостренными кончиками для лучшей прорисовки бровей. Он стоил тоже где-то рублей 60. Я ссылочки на все товары оставлю под видео, если они еще есть в продаже. Вот так он выглядит сам. Так, у нас цвет грей серый оттенок 0,4. И вот его наконечник. То есть, видите, да? Сейчас что-нибудь беленькое возьмем. Коробочка. Вот. вот так он выглядит. Здесь три такие штучки. И, вы знаете, карандаш мне не зашел. Я, конечно, ожидала большего. Я вчера, как только им не рисовала брови, ну, хрень полнейшая получается. Смотрите, я вам сейчас на коробке. Изображу, как это происходит. Тут причем комочки отовсюду сыпались. Я так понимаю, он у них пока лежал или пока шел, а, все засохло. И между этими четырьмя-четыре здесь зазубринки, а, наверное, скопилась и засохла краска, рисует он как-то довольно водянисто. Поэтому, вот, чтобы так вот прорисовать, вот смотрите, фокус. Вот таким образом. Можно, в принципе, и контур сделать бровей. Вот опять какие-то комочки, если вам видно. Вываливаются какие-то комочки. Сейчас на руке покажу. В общем, у меня не получилось им пользоваться. Хрень полнейшая. И он а, не серый, мне кажется, а такой светло-черный. Я думаю, он посветлее будет. Прям какая-то водянистая-водянистая такая основа. Вот. Вот так вот он рисует. Мне не понравилось, я пользоваться им не буду. Ну, может, еще, конечно, дам один шанс ему, попробую, но вообще нет. И по цвету, и по тому, как он все это делает, скорее всего, я его просто выброшу. И четвертая посылочка – это вот такое селфи-кольцо. Давно я хотела его приобрести. Оно было тоже хорошо, добротно упаковано в пузырчатую пленочку. В коробочку потом еще во вторую коробочку вот так выглядит упаковка они были по моему разных цветов и в чем как бы его суть я покупала хотела попробовать с ним снимать а, видео а, в помещении допустим когда не хватает света очень интересно как она все поведет я обязательно попробую а, пока я попробовала только фотографии значит здесь у нас у него был USB-шник. Так, где он очень коротенький такой USB-шник. Вот он. Вот. С помощью него это кольцо заряжается. Мы вставляем сюда. Это обычный стандартный USB-шник от андроидов как бы тоже подойдет. И заряжаем его. Я думала: сначала, честно говоря, что он от сети работает. Нет, оно на самом деле заряжается. Здесь у нас три или даже четыре режима. Сзади есть кнопочка, вот она. Первый режим немного яркости. Второй еще ярче. И третий прям очень-очень яркий. Все, четыре, три режима да, вот. Если вам видно, вот как оно светится. Оно, э, сейчас покажу вам на телефончике, на старом, каким образом. Это все и делаем. Делается. Свой телефон. И селф-палку, если она вам нужна. Вот так вот его присобачиваем, включаем камеру и фотографируемся. Я пофотографировалась уже и сделаю вам вставочку, как это все выглядит. В целом, для селфи, если фоток именно для видео я еще не тестила, вообще вещь крутая. Колечко стоило 133 рубля. Да, Круто, мне понравилось вообще. Я вам сделаю вставочку, и сами увидите, как отличаются фотки. Ну и на этом все, вот такие вот прикольные, скажем так, посылочки были у меня с AliExpress. Только вот один карандаш разочаровал Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк И да, еще что хотела сказать Все эти посылки, 4 штуки, шли почти 3 месяца Так что сами думайте, заказывать или нет Я уже там вот через несколько дней собиралась открывать спор Они в России, правда, прибыли быстро Продавец, то есть в этом плане молодец Но в России они висели почти 2 месяца вот так. Ну а на этом теперь точно все. Всем пока-пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всем пока.